То сворачивай текст, не нужен уже вроде. Ну тут даже видно все. Вроде как лечение, вздутье, я так понял, блот. Не, не знаю, как переводится точно. Но, наверное, вздутие у коров. Ну вот так вот. Завод. Завод метановый, действительно. Поэтому эти придурки, которые там... Горит. бурюха воткнули иголку с расширителем, подожгли. У коровы горит содержимое желудка. И кто там мне потом расскажет, что эволюция какая-то, что животные, они созданы ну просто так из... Протобактерий каких-то, которые как-то появились на камешке, который летает где-то там. Они созданы биоинженерами. Ну... Вот эти вот придурки, которые предлагают на задницу каждой корове надеть противогаз. Вот видите, эти же придурки. Ну они же реально это все это видели, да? Что это на четырех копытах, это, вот это целый завод, это фабрика, да? Вот, Если надеть пироги. этот на жопу, то она может еще и лопнет, раз такие вздутия бывают, что их надо вот так устранять. Не просто тык, чтобы она пш, выходила, а поджигать, чтобы сгорала. Потому что она же на накопится в помещении столько, что или корова эта сама запахов в копыта О -о -о. отбросит, или втыкальщики. Сколько газа-то то Ну, а счетчик надо сгорает. на корову поставить, да, Миш? Вот, поэтому опять же, видите, этот самый, да, мир совершенно по-другому выглядит, и вот, и не обязательно колбасить этих коров, и не, об, не обязательно их производить, вот, но все равно, понимаете, вот эти дегенераты, которые сейчас занимаются тем, что переводят э, тупое народонаселение, э, оно не упорно на народонаселение, не, не хочет переходить на здравое питание, причем даже не только тупое, а даже продвинутое, да, супер продвинутое, ну, не буду в очередной раз упоминать, вот. Не хотите этот самый отказываться от убойной диеты, вас пересадят на этих сверчков. Вот вот такие пироги. Сначала на этих сверчков пересадят извращенцев конченых, да, с большими бабками. Как выясняется, понимаете, дело в том, что баночка со сверчками, все уже на русском языке, с этикеточками, все заебок. Но это хуйня, как говорит этот самый, да, знающий так сказать персонаж. Это этот же, да? Я не помню. Ну, не суть важная. Вот, эта хрень еще, а, Шигалов же, по-моему, да, Это хрень, оказывается, стоит весьма недешево в Россияндии, да, вот, поэтому естественно, будет прикармливать сначала самых богатых, конченых уродов, которые лишь бы какое говно попробовать, да, но это же говно модное. Это элитно будет, да. ну, как вот эти сопли в этой створках, в этих... Ну, вот. то ли 20 баксов маленькая баночка, то ли 200 даже баксов, ну, что-то такое вообще ну. безумное Скоро цыжные. нас всех подсадят на муку со сверчком. она стоит 30 баксов, сколько там грамм консерве, 200 Ну, то ли 20 грамм, то ли что-то такое, там вообще блин, точно так же, как эта цифровая валюта, что все у вас будет, кошельки будут у вас в мобильном телефоне, блин. Так, ладно. В этой рашке, блин, есть этот самый большие локации, в которых вообще нету связи, вообще этого нету, И вот тут всех поработят, блин. Да перестаньте вы скулите выть, блин. Где Корова, Газпрома. Так, дальше, да? Ну, так сказать, я заглянул немножко в свое, так сказать, прошлое. В самом конце. Mm -hmm. Mm -hmm. Аглопаритовый гравий из залы ТЭС. Называется ролик. 70 какого-то года. В самом-самом там график будет видно по, -по пред превьюшке. Видишь? О, где-то где здесь. Ага. Ну, да тут где-то тыкай. Вот. вкратце, в общем, из э, залы, собственно, из жужжалки, которую мы называем, вот, из вот этого перегорелого, а на ТЭЦ он вообще в прах превращается, делать, э, ну, по сути, херамзит, то есть такие окатышки, вот, и он как стройматериал, добавлять его в цемент, э, заливать блоки, и можно, вот сейчас мы инфографику и слова послушаем, что можно из, из, из золы, с ТЭЦ со всей страны, ну, тогда из СССР, Советский Союз. Э, да. сколько построить, чего? Так, ну это вроде бы здесь, если нет, значит вернем чуть раньше. Так, слушайте. Производство аглопаритового гравия. Затраты на строительство такого цеха со всем его оборудованием ничтожная часть стоимости электростанции, а эффект, если, конечно, мыслить государственно, весомый. Так что надо бы отрешиться от устарелых представлений и не считать утилизацию залы второстепенным делом цехи для ее переработки надо строить одновременно с электростанцией поблизости от нее и долой золоотвалы в заключение пора вернуться к нашему сравнению из ежегодного количества золы электростанций если ее по-хозяйски использовать можно построить миллионный город таковы перспективы Ну а там что-то говорилось, то ли 600 миллион тонн, вот это -то, со всех электростанций, за год, за год миллионный город, вы представляете? Это Донецк под вот, миллионным городом, ну, наверное, сейчас нет, по, ну, по-любому сейчас нет. Но Понимаете, всю инфраструктуру вот для было... города-миллионника построить за то количество золы, которое получается при сжигании вот этих всех углей на этих теплоэлектростанциях. Это по официальной версии. Ну, а как я пронаблюдал это в 2014 году, ни хрена туда не заходит, на эти теплоэлектростанции, потому что все выглядит по-другому. Ну, это другая немножко песня, но ну, вот такие вот пироги. Вот. Для чего развалили Советский Союз? Потому что Советский Союз шел семимильными шагами в такое светлое будущее, которое не могли бы никакие... Вот, это шламоотстойникам Нет. Вот этим навалом, тереконом Нет. Это экологически чище. Это территории, которых и так вот так завались, освобождать будет от террикона, от этих, от этих гор, этих вредных шламоотстойников. Ну, только это плюс. Ролик выложим в контакт в Одноклассники, да. Хотите найти. вместе, в оригинальном, там все качнете или где-то. Вот. Там цифры такие Интересно. потрясающие. Вот. Добавлю еще от себя, опять же, что касательно этого керамзитового гравия. гравия, я как раз и был э, начальником производства на керамзитовом заводе. И знаешь, что это такое, да. Э, и плюс еще к, к тому, что здесь сказано, да, что не будет никаких э, отстойников, никакого мусора, никаких засираний территорий. Э, вокруг каждого вот этого завода еще в советское время было, должно было быть построено оранжерея огромная, которая обеспечивала бы за счет халявного уходящего в атмосферу вот этого. Да, вот этого тепла обеспечивать огромные оранжереи и вот этот керамзитовый завод оранжерей там должно было быть такое количество чтобы обеспечивать круглогодично город весь этот наш снежной, понимаете? одним вот этим керамзитовым заводом ну, в зависимости от того, что там будет: фрукты, овощи а плюс еще, что эти всякие свинофермы потому что тепло обогрев и все такое <музык> Вот. Безусловно, этого ничего не было подстроено, да. А этот керамзитовый завод был построен в 70, по-моему, четвертом году. Вот, на котором я в свое время работал, да. Так, дальше. Михаил Маренков. Керамзит хорошая штука. А у нас в доме мы его засыпали в фундамент для утепления. Благо ударом достался, Да. Тепло, влагу это самое отбирает. В общем, уникальные эти самые материалы. А это друга, еще другая версия, которая для упрочнения там строительных материалов. версии огромное количество в советском время было вот эти не просто керамзитового, а это же агла какой-то аглопаритовый, вот, то есть сверхпрочный именно для строительства не для прокладки тепла и влагозащищения, да, а именно для ну, цемента, как мы там говорили, в дороге, в, в конструкции. В так, давайте тем, чуть по повеселее, повеселее да? Вот, назвали говорящий шалун. Так, так, ты, так. Ты, ты, ты. куда пошел? Ух. Что ну, ты какой? Отойди от моего телефона. Ух! Вот тебе и ух. Знаю, я тебе. Ты колко? Кто погрыз телефон? Ух! Угу. Кто мне телефон погрыз? Кто кричит? Ух! Ругаюсь на тебя. Понял? Так. Угу. Да. Куда пошли? Ух! Отойди. Отойди от телефона. То ли покрасоваться хочется, чтобы еще ближе ты был. То ли опять же, что ты там внимание видишь, что там, что его снимают, ну, в общем, вот эти ж потоки чувствуют энергетически. Замечательно. Еще и говорящий. Так, ну вот я вот считаю, что вот так вот должно быть. Везде. Вот, разве это плохо? Какие краски? Какое это самое? Я понимаю, что мы об этом рассуждали, как раз, что видео определенным образом улучшает цветопередачу и все такое прочее, но реальность она-то еще лучше. Да. Вот, она еще лучше, потому что глаза видят в объеме шире. шире светопередача все равно лучше оно идеальное здесь кажется ну тут может быть подкрутили там что это сам вообще какие небеса синие какая красота пальмы песок этот солнце тепло а там на самом деле еще лучше потому что глаза видят объем так ну давайте красный. вот на этом уровне по посмотрим да вот это вот куда нас запихивают ну на уровне так сказать телес привет как у тебя дела хорошо ты знаешь эту даму попавшую в аварию или нет я не отвечаю на вопросы хорошо хорошего дня сэр хорошо спасибо вам что это был за джентльмен который только что стоял здесь я не отвечаю на вопросы а есть ли на то причина я не отвечаю на вопросы у тебя хороший шаг ты тоже для чего мы здесь снимаем Ты не хочешь поговорить? Нет, я не отвечаю на вопросы дружеские какие эти а, поговорить им это видите самое какие надо. эти самые любыми поводами любыми средствами доебаться ну, до вас крючочек хоп, ну как угодно как и культурно и вежливо видите какие надроченные а, полицейские. А, потом следующий вопрос был уже по теме в третий хоп хоп хоп ты уже ответ, ты засыпался не то что то ответил можно тебя за это потому что ты не так что то ответил на трубочку проверить дыхнуть пройдемте в и все и блин Подкинуть я в итоге, потом какую-нибудь херню и посадить, чтобы палку срубить. Но здесь еще, по крайней мере, видите, хоть какое-то понятие о каком-то законе. Не так вот, как в наших этих территориях, да? Что вот там вот мы там восточную часть Украины отделим колючей проволокой и начнем хуячить ядреными зарядами, да. Это премьер-министр пиздит такое, бля. А Данила говорил, что в Украине самая лучшая конституция, конституция. из всех стран да. СНГ самая народная, да. ну такая, человеколюбивая. Ну, вот, сейчас да. вообще видите. положили на все это дело, да, вот специальная операция происходит, да, вот такие вот пироги, да. А здесь еще на этой территории вот этой Жмеринки, да, как бы я неуважительно к ней не относился, но тем не менее, какие-то еще понятия ну, бандитские... Но как по каким-то понятиям хотя бы живут. Вообще нету безбашенности какой-то полной, как здесь вот на Видите, нашей территории. Видите, какие эти самые, оказывается, есть как чит-коды, я даже сказал, что их клинит, этих биороботов, в форме. Да. Не отвечая на вопрос. Или и клинит, и все, или у них все-таки вот определенные, или да, ними... они надроченные так, что если это сука... Э не хочет отвечать, не хочет попадаться на крючок, значит, ты должен уйти, блин, потому что ты не имеешь права к человеку, который осознанно это все понимает. То есть, отебись Вот такие вот пироги. А у нас же этого нету. Вот у нас скрутили нас Яном, да, и в мусарню отволокли от собственного этого самого, от собственного забора, понимаете? Вот такие пироги. Вот такой вот беспредел. Кто у нас этот самый, да, в четырнадцатом году? Какие проблемы это самое? Не хотите, блин, мы вас просто перебьем. Танки и прочие и это ограды запустим, заходили, блин. Да? Не хотите сопротивляться, мы вас быстренько у ухайдокаем. Будете сопротивляться? Вот сейчас 8 лет вот это да. длится вся вот херня. Скоро поздравим вот нашего уважаемого Мишу из Горловки да, с 9-летним юбилеем Начало обстрела Горловки. Заебись, блядь. И эти 9 лет продолжаются. А в Кремле... То ли в носу, то ли в жопе ковыряются. блядь, Никак не могут определиться. А может здесь действительно эти самые... так Нет, сказать... в жопе не могут, потому что жопа там занята. Все время. Так, ладно, продолжаем. Суворов. Откройте полицию. А что хотели? Поговорить. А сколько вас? Двое. Ну и поговорите. Да. Вот. Но тут видите, еще более это самое. Отмазка железная, как она срабатывает. Поэтому берите на вооружение. Ну продолжим, этот ролик надо полностью показать. Хорошо. Повтори еще раз, как тебя зовут. <связать> О, я не отвечаю на вопросы. Хорошо. Хорошего тебе дня. Спасибо. Позвони. Номер телефона? Я не отвечаю на вопросы. Хорошо. Здесь есть кто-нибудь, кто может ответить на вопросы. Не отвечай на вопросы. Хорошо. Я не уверен, как на это реагировать, сэр. Я не отвечаю на вопросы. Я не отвечаю на вопросы. Ты не отвечаешь на вопросы. Это правильно. В чем же причина этого? Я не отвечаю на вопросы. Во-первых, я не отвечаю на вопросы, означает именно то, что там написано. Это значит, что ты не должен отвечать ни на какие вопросы. Ноль ни одного надо пшик. И вот почему. Твои ответы могут быть компрометирующими, ты даже не подозреваешь об этом. На самом деле, это именно то, на что они надеются. Это тебе стоит совершить ошибку, чтобы они могли провести тебе полевой тест на трезвость, обыскать твой автомобиль или что похуже. Так что не будь глупым. Держи рот на замке и не засовывай ногу в рот. И не бойся употреблять эти слова. Ими можно пользоваться. Таков закон. Твои предки умерли, чтобы дать тебе это право. Так что давай не будем забывать об этом и не позволим этому пропасть даром. Они записали это в наш биле правах. Это пятая поправка «Твое право хранить молчание». Да, поправки вот это в Америке, это, конечно, вот это же вторая по поводу оружия, ну вот это вот пятая, да, про хранение молчания, ну какие-то еще вероятности, о которых не так и, э, широко известно. Вот, а этот ролик, вот, назвал этот автор, да, а у нас в стране это 51-я статья проекта Конституции. Ну, вы знаете, что это самый, да, Конституции на самом деле вражки-поражки нету, вот, в РФ или как угодно называть, в постсоветском этом пространстве на самом деле нету, ничего это не, э, не принято, да, вот, на самом деле, да. Ну, вот это вот, 51-я статья, в Хохляшке это тоже как-то там называлось, да, вот. так, Ну, по сути, понимаете, вы имеете право, э, ну, скажем так, не нахуй посылать, да, а игнорировать все вот эти претензии э, представителей якобы каких-то властей. А на самом деле это просто организованная преступность. Ну как это? это ж, Вот это презумпция невиновности. Это что-то такое. Да, ж, это да? тоже что-то самое. Помни об этом. Вот, поэтому вот помните, не забывайте, да. Культурно и вежливо. Вот, просто вы... серьезно, У них какие-то Билли о правах есть. Били в детстве не любили. Да. Даже в аквариуме, а, вот, по, ну как, ну, ну не подрались, но все равно недоброжелательные отношения. И так теснотища, они еще и это друг Срач между срут. собой, понимаете, вот этот самый. Это не только в этом самом, ну Соседи, так сказать, блин, друг в человеческом друга, да? обществе, да. Нет, это как раз и вот эта вся хренотень от непонимания вот этих конов. да. И, вот, и получается, что вот эти коны мироздания, да, не причиняют другому того, чего не хотел бы, чтобы тебе причинили. Вот он, они нарушают, ну, это демонстрация для нас, вот этот первый кон мироздания, понимаете? И нарушают это кто? А те, которые, вот эти, ну, находятся в своих рыбьих телах, да? Но когда эти кактусы, вот эти рыбы, вот эти одноклеточные инфузории, туфельки, забираются, вот эти карпускулы, человеческие ментов. тела, вот, да, вот, получаются такие менты, губернаторы, мэры-шмеры и прочие эти самые, да, прошмандовки. если бы они жили бы на воле, а не в этом, в замкнутом пространстве, где места почти нету для них. Да, Миш, да верный, Михаил конечно. Михайлович, благодарим за это понимание, вот как раз это, да, благодарю за эту подсказку, как раз сегодня говорили на эту тему, да, вот это, знаете, эксперимент этот садистской над мышами, Вселенная 25 тысяч, или как там она там называлась? Же, потому что 25-й по вот. вот это все, что над нами тоже, Эксперименты проводят высшие силы, это ж почему у них удается доказывать, что человечество это такое говно, которое только надо утилизировать или все время мучить? Потому что мы ограничены, у нас нет свободы э, перемещения. Да? Ну, никаких вообще свобод нету. Но свободы перемещения точно нету. Потому что если бы вот эту хрень да, там, э, ну, не будем описывать, там, ледяновый барьер или как угодно, но нету этой воли. Понимаете, этот самый? Если бы каждый человек был самодостаточный, ну, вот это вот, э, то, что, о чем мы говорим, да, э, климат э, правильный, да, э, БТГ вот эти всевозможные, допуск был, да, и можно э, просто нахуй съебаться отсюда, да, просто нахуй съебаться. И кто бы между собой бы срался, да. Вот этот циркач-клоун этот, да, или этот самбист-каратист э, московский, ну, или там, точнее говоря, питерский, да, вот этот из... Э, откуда он там, а из Днепра или откуда-то этот киевский этот э, э, ганда-президент, да, вот. Они между собой только срач устроили, да, и пробежал бы этот старичок, да, тын с Америки так, пролетел, блин, сейчас я вам подкину тролливали, да, вот, давайте будем разбираться. А народ бы просто разошелся. Кому нахрен принимать участие, хоть с той стороны, хоть с этой, блин, за вилы, за вот эти, да, бодаться, или за свастику, или, блин, за эти самые, так нахрен кому это нужно, да? Вот просто сразу бы разбежались этих богов бы, бля, да что за херня, бля, собрали этих клопов там тараканов или как они там нас считают, пытаются да, их засунуть. В а колесо. они раз и разбежались. Вот эта вселенная с этими мышами ни хрена бы не получилось, это наебалово. Если бы мыши просто-напросто имели возможность с этого э, благоустроенного э, полигона, э, террариума, э, концлагеря э, жертвенного этого самого места могли спокойно разбежаться не спокойно бы разбежались вот и этим бы досталось бы только вот такая вот мышиная хрень какашки которые там остались ну да они по какое-то время погадили ну пока тут что-то но все равно все бы разбежались бы это странное растение из венесуэлы живет и развивается далеко США поправки, а у нас одни попрания земли, прямо на телефонных проводах. И связи с почвой у него нет, хотя провода телефонные. Но как оно получает воду? Все дело в том, что листки катопсиса имеют особое строение и создают собственный резервуар для сбора воды, которую растение собирает во время дождя и потом усваивает через стенки листка. Но одной водой сыт не будешь, и в эти резервуары ветром наносит листья, семена, ветки и пыль. Часто туда попадают на население. Вот с вот этими пидорами, биоинженерами, это как этому несчастному растению нужно было выдрючиваться, блин, что даже на проводе, блин, ну отъебитесь от меня, вы не даете мне нигде жить, уже на провода залезла, блин, чтобы как-то хоть э, жить, существовать в этом мире. И это опять же, матричным чем-то попахивает, потому что как там семечко зацепилась, как оно проросло, в шо, да, все-таки все равно нужен какой-то грунт, ну... Просто вот сделали, что вот оно может и все, и насрать на все так называемые законы физики, логики и всего прочего. Вот, блять, вот и растет и все, цветок-то, то какое-то растение, хлорофилл там все на солнышке растет, кстати, листики, блин, и все. Вот, а вот не, ну что вы, ну зимуш отключать это ж там циклы какие-то, это ж крутящие, это не, это не, нельзя. Это Там можно все что угодно, все что угодно можно. А человек вот так вот не может, ну, абсолютное большинство не может выйти вот так вот на это понимание, что, ага, воздух есть, можно подышать, да, влага в воздухе есть, можно не пить воду, да, как говорится, этим самым, святым духом питаться. питаться ну, да. ну, пока трудно это, пока трудно, далеко, якобы есть какие-то йоги, там, йобы и прочие эти самые, которые могут там, да, это, ж, как ее там... Баранова. Да, Зинаида Баранова была, и то ее до довели до того, что она все равно начала питаться. Вот понимаете, какая это самый да давлеет все это дело, давлеет. Вот будешь сильно выдрючиваться, высшие силы тебя в такой рог скрутят, блин, что ты, блин, э... не до питания, не, не питанием вернее. Ну да, не до того будет это самое, не до того. Вот как мы вот это самое начали просветляться с 2011 года куда нахуй, сильно быстро куда ты лезешь, блядь? сейчас тут захуячим войну здесь, блядь когда ты бежишь, будешь к тебе еще летят мы побежали, а нам тут стену такой, шибер собрался я этот самый не будет мне в этом самом да, в марте 2014 я имею право начать этот самый в путешествие идти да? калик-перехожий да, попутешествовали, блин вот со Снежного в Донецк, а с, со Славянска до Мариуполя, вот такой славянский крест. Антон, ты электропитающиеся растения, плодоносит радиодеталями и проводней.